Привет, яблочные лити и Apple Finder с нового микрофона. Я, походу, вас задолбал уже. Ставь лайк, если нет, и дизлайк, если да. Вот такой вот сделаем челлендж. Сегодня поговорим с вами обо всех слухах и утечках, которые известны на данный момент про iPhone 7s и iPhone 7s Plus. А также немного затронем iPhone 8, что об этом смартфоне известно на данный момент, потому что нам завезли китайские, опять же, сливщики, работающие на заводе там, по сборке iPhone в технике Apple в целом. Все новые подробности, интересные факты, опять же, информацию. Короче, погнали. Начнем, как по мне, не самого интересного флагмана, который Apple все равно представит в этом году. Это iPhone 7s, а точнее двух флагманов iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Кстати, друг мой, небольшой тебе такой вот факт. Если ты не знал, то каждая буковка S это не просто буковка, а это засекреченная аббревиатура, которая каждый раз с выпуском нового смартфона в линейке S дает пользователям понять, что же все-таки Apple сделала со своим аппаратом. Хочешь узнать, как за месяц до анонса заработать на новенький iPhone 8? или выбрать себе нормальный смартфон до 30 тысяч рублей, тогда настоятельно советую подписаться на канал Sunny iApple News. Ссылка в описании. Давай жмякай уже. Например, в iPhone 3GS буковка S обозначала speed, то есть скорость. В iPhone 4S буковка S обозначала Siri голосового помощника. В iPhone 5S это был S-сканер, то есть это самый Touch ID. И в iPhone 6S это было... А, что это было в iPhone 6? С. Понятно, понятно, понятно, понятно, что iPhone 7s iPhone 7s Plus будут обладать естественно улучшенными камерами, железом в целом, может, какими-нибудь фишечками, типа беспроводной зарядки. Это, кстати, не исключено. Но опять же, наверное, эти два флагмана будут выделять явные какие-то новые цветовые решения. Вот, например, вот такой вот серебряный, зеркальный. И на самом деле это бы смотрелось неплохо. Ну, вот такая вот история. Да, могут добавить еще там типа что-то белый Onyx, jet white, но Ключевые изменения все будут у этих аппаратов под капотом. Это уже, опять-таки, традиция не менять дизайн в S-версиях, но при этом достаточно значительно улучшать внутренности и компоненты будущих устройств. На данный момент это все, что пока известно об iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Теперь переходим к самому интересному, наверное, гвоздю, гвоздю, господи, программы iPhone 8. Или iPhone X Edition, как он еще будет называться. Я уже, честно говоря, не знаю, каким слухам и какой информации верить, потому что то iPhone будет сканером отпечатка пальцев, то у него не будет этого сканера, то сканер будет на правом торце смартфона, то этот самый сканер вообще запихнут под яблочком на тыловую сторону аппарата. Короче, пойми, разберешь этих китайцев, этих э, купертиновцев, что они там мудрятся своим аппаратом. Но буквально на днях, опять-таки, в интернете появились, во-первых, буклетики. Что вообще будет из себя представлять iPhone 8? Там какой-то очень стрёмный дизайн. Очень стрёмный дизайн. Очень стрёмный дисплей, передняя панель и, естественно, Touch ID сзади. Это самое, наверное, страшное, что могло бы присниться пользователям яблочных смартфонов вообще за всю историю существования iPhone и Apple в целом. Более того, появились вот такие вот кожаные, очень, опять же, хреново сделанные по качеству чехлы, которые, опять же, гласят, что, во-первых, камера будет перевернута, но все уже с этим как бы смирились. Это будет достаточно неплохое, опять же, инженерное решение, но что сканер будет все равно сзади вот этот вот разрез, он смотрится настолько убого и настолько ужасно, что я бы, честно говоря, не купил бы этот смартфон. Я бы его даже на обзор не брал, но если бы и взял, то я бы, наверное, раз 10 бы руки с мылом помыл, там, спиртиком бы их обработал. Потому что такое держать, бля, вообще просто кошмар не хочется. Поэтому, честно сказать, я не знаю. Очень много слухов, непроверенной, опять же, информации, хотя и достоверные источники, опять же, и в странах СНГ, и за рубежом говорят что типа вот iphone 8 будет сканером отпечатка пальцев не будет и уже ты просто смотришь и разрываешь и не знаешь что делать куда бежать что смотреть у кого новости брать и да прочее прочее 5 -е, 10 большинство западных блогеров уже появляются всевозможные опять же прототипы хотя прототипами это сложно назвать потому что это как более идут макеты, скорее всего и там iPhone представлен уже в каком-то новом цветовом решении, как кофейный, что ли, на мой взгляд. Кстати, недавно меня посетила такая мысль. А что если Apple самостоятельно берут, делают какие-либо фейковые фотографии, вот эти вот самые чехлы там в очень позорном и ужасном качестве, берут, снимают это все на iPhone 2G, дают денежку каким-либо там, опять же, китайцам в социальных сетях и просто выкладывают это и тем самым дезинформируют как западные источники, так и наши. Здесь уже чувствуется какой-то заговор, потому что... Вот эти вот все чехлы, кейсы, макеты. Короче, вот такая вот история. На сегодня это все. Надеюсь, ролик тебе действительно понравился. Если это так, то поделись им со своими друзьями в социальных сетях. Тебе будет несложно, мне, блин, приятно. Подписывайся на канал и также рекомендую глянуть еще два видосяна, которые появились только что у тебя на экране. И совсем скоро увидимся. До встречи. Пока!